Всем привет! Сегодня я покажу, как снимать видео, видео, например, на YouTube. Итак, приступим. Для начала нам понадобится программа Бандикам. Так, ссылка в описании. Заходим на сайт. И вот тут скачать. И начинается автозагрузка. И ждем скачивания. Потом открываем установщик. Выбираем язык. Далее, принимаю, Desktop Icon, это иконка на рабочем столе, нужно не нужно решать вам. Далее, путь и установить. Ну и сейчас, и вернусь. И как настроить бандикам? Для начала заходим во вкладку Основные и выставляем путь. Мой путь это диск C, users, videos и Bandicam. Далее видео и здесь настройки. Здесь выбираем микрофон и динамик, если хотим, чтобы был слушаем микрофон и то, что у нас в динамиках. И обязательно общая звуковая дорожка в месте соединения или иначе не будет какого-то одного звука. А здесь можно ничего не трогать, разве что показывать партнер. Ну и здесь есть этот вкладка. Настройки снизу. Здесь выбираем, допустим, MP4 или AV. Ну, для качества, по идее, лучше MP4. Размером можно полный размер, но подходит для игры и так далее. Для э, снятия определенного контента мы ставим свой и делаем. FPS. Если вы монтируете программу, смысла ставить FPS больше, чем доступно в программе нету. Ну и если у вас мал, э, слабый компьютер, вы хотите записывать какие-то игры, которые у вас плохо тянут, и без записи, тогда ставим примерно вот такие настройки. Ну, а я себе поставлю вот столько. Битрейт, качество звука, советую ставить максимальный. Ну или понижать себе битрейт, если лагает. Пытайтесь понижать. Частота это тоже э, э, качество, ну точнее не качество, ну короче битрейты это по сути качество, а частота это по сути так сказать, ну короче проехали, ну и нажимаем окей. Здесь можно добавить эффекты щелчков мыши, чтобы левый это был то ли синий, то ли красный, и правый это красный или синий. Ну или можно выбрать свой цвет. А, горячие клавиши. старт, стоп. У меня Scroll, -up. Пауза, горячая клавиша. У меня пауза, брик. Изображение. Захват это сделать скриншот. Рекомендую GPG высокое качество. Потому что Ну, чтобы было хорошее качество в картинке. Потому что картинка у вас есть совсем немного. Ну и все, мы настроили. Чтобы начать снимать видео. Также если у вас несколько мониторов, вы выбирайте весло. рекомендую выбирать если у вас разные диспои, допустим 4 на 3 5 на 4 16 на 9 16 на 10 и так далее рекомендую делать видео на 16 на 9 потому что у большинства людей такой монитор. Ну и начинаем просто кнопку записи, потом мы убираем кнопку записи, видео сохраняется, и вы просто выкладываете на свой, допустим, YouTube-канал, и готово.